Здравствуйте, меня зовут Ненац, я руководитель сервисного отдела компании EGO 3D. По просьбе наших подписчиков сегодня решили рассказать вам о принткорах, которые используются на двух экструдерных 3D принтерах Ultimaker, а именно на отдельный ряд Ultimaker 3, S3 и S5. Давайте начнем. Что такое PrintCore? PrintCore представляет собой сильный модуль для быстрой и легкой замены при использовании различного типа материалов а также при необходимости произвести быструю или высококачественную печать. Передо мной есть три коробки, и по каждому из принткоров, находящихся в этой коробке, я расскажу подробно чуть позже. Давайте посмотрим сейчас, как выглядит принткор и из чего он состоится. Металлический вход для пластика, пластиковый корпус с прижимным механизмом для быстрой и легкой установки и удаления принткора э, в принтер. Печатная плата, которая определяет тип и диаметр установленного принткора, а также наработку часов. Радиатор, где э, установлена второпластовая теклоновая втулка, которая обеспечивает стабильную экструзию материала. Тонкая термобарьер. Тонкий термобарьер он, э, находится и расположен между радиатором и нагревающим блоком. Он обеспечивает э, точечное поддержание температуры для стабильной подачи материала во время ретрактов. У нас есть нагревающий элемент для нагрева, температурный датчик для контроля температуры, нагревающий блок и форсунка или сопло. Они изготовлены из латуни. Наверняка заметили, что на самом пластиковом корпусе здесь есть маркировка и значения. Те же маркировка и значения, они отображаются и на самой коробке, как спереди, так и сбоку. Маркировки указывает на совместимость материалов для печати. А значения цифровые, они указывают на диаметр этих форсунок. Printcore AA. Маркировка означает, что данный printcore поддерживает печать, Стандартными материалами как ABS, PLA, нейлон, Флекс, поликарбонат и другие. Диаметр сопел, который поддерживается сегодня, это 0,25, 0,4 и 0,8 мм. Принкор ББ. Поддерживает печать водорастворимыми материалами или ПВА. Из водорастворимых материалов сегодня печатаются в основном поддержки или поддерживающие структуры. Диаметры, которые доступны сегодня, это 0,4 и 0,8 мм. Следующий тип принткоров это CC. Он поддерживает печать абразивных материалов, различных композитов с наполнением металла, нержавейшей стали, например, титан, стекловолокно, углеволокно и другие. Очень важно заметить, что форсунка принткора ЦЦ – она сделана из рубин. Рубин – это материал, который устойчив при печати абразивных материалов. Абразивные материалы очень быстро износят форсунки. Если идет речь о латунях, то есть они быстро стираются и приходят в негодности. Поэтому и используется рубин. Также важно заметить, что Printcore CC рекомендуется для печати на 3D принтеров Ultimaker S3 и S5. Но не рекомендуется для печати на 3D принтере Ultimaker 3. Почему? Потому что составляющие элементы э, и детали механизма передачи, они не приспособлены для печати абразивных материалов. То есть, они быстро износятся и приходят к негодности. Хочу вам рассказать отличия э, между принткорами AA, BB и CC не только по поддержке типов материалов для печати, но и по поперечному сечению, если мы сделаем. В чем они отличаются? Внутренняя конструкция, например, у Printcore AA на наконечнике форсунки имеются небольшие ступеньки. Эти ступеньки, они необходимы для контроля текучести расплавленного пластика, для того, чтобы не образовались разного рода капли, струны, которые понижают детализацию и качество поверхности на напечатаемых объектов или изделий. Printcore BB такие Ступеньки они отсутствуют, как показано на картинке, для того, чтобы обеспечить стабильную экструзию этого материала. Материал ПВА специфически по своему химическому составу, у него есть особые требования, поэтому обеспечение правильной и стабильной текучицы очень важно. И по Printcore CC я уже рассказал, что единственное отличие, что форсунка сделана из рубина. У Printcore, всех Printcore есть три режима работы. Они следующие. Если на Printcore есть красный цвет, мигающий, это означает, что Printcore нагревается или происходит процесс преднагрева перед печатью. Если это синий цвет, тогда Printcore остывает или охлаждается. И если это нейтральный цвет, это означает, что принткор находится в режиме ожидания. Это обычно происходит, когда вы используете один экструидер, пока второй, скажем, ожидает. Должен заметить, что у принткоров, как и у любых аксессуаров, есть необходимость обслуживания. Очень часто на форсунках принткорах образуется перегар прилипшего пластика, которого необходимо чистить. А также необходимо чистить внутренние каналы этого принткора. При замене принткоров также необходимо всегда производить выравнивание экструдеров и время от времени производить калибровку рычага механизма переключения второго экструдера. Об этом вам подскажет сам принтер. То есть это происходит в автоматическом режиме. На экране будет отображаться информация, когда необходимо произвести эту калибровку рычага. Если вы хотите подробно узнать, как правильно обслуживают принт пожалуйста, напишите нам в комментарии, мы вам расскажем. А если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И чтобы не пропустить наше следующее видео, нажмите колокольчик. С вами был я, Нина. Всем пока!